Всем привет, в очередной раз решил записать для вас что-то необычное, взял в руки пулемет, который в Warface прославился как читерский, не потому что он мощный, а из-за того, что доступен он был всем и всегда с самого начала, и читаки тоже использовали его при любой возможности. Решил поиграть с мушкой, разумеется, все модули на него я ставить не стал, потому что это было бы слишком просто. Запустился на ветераны сервера Браво на мясорубку, где большинство играют с Беретами, Скорпионами, Мак-7 и прочим донатом, да с одной стороны это выглядело как самоубийство, но я на это пошел, и смотрите, что из этого Получалось. Боже, эти не ваншоты в голову меня преследовали постоянно. Здесь парни играют в самых топовых сборках, и даже у этого снайпера они есть. И знаете, после какой-то мясорубки я зашел на склад, посмотрел на этот пулемет. Думаю, боже, во что я влез! Причем цель у меня была сделать мозголом, но игра при этом особо не шла. Решил поменять ботинки все-таки на менее скоростные, чтобы ну картинка поплавнее что ли двигалась. И знаете, это помогло. Я практически вышел на первое место уже в следующей игре. А что произошло дальше? Вот просто посмотрите. Это первый мозголом и то, как они стреляют. В основном по телу. Это мне и помогло занимать первые места. С таким пулеметиком я делал мозголом и стрелял по головам. Третий по счету мозголом, после которого я уже в принципе понял, что с таким пулеметом играть можно, но реакция парней после игры меня реально порадовало, Многие из них тоже решили взять этот пулемет, испытать свои силы, и у кого-то даже получилось занять первое место. Если поддержите ролик, обязательно продолжу придумывать что-то в этом ключе. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну но а прямо сейчас переходим на следующий ролик, очень интересный, с правой стороны только что появился. Всем пока.